дорогие братья и, сестры, Скопи, братья и сестры думаю это было символично в начале служения мысли, было символично то на служение, когда мессианские евреи, -то мессианские евреи и нормальные христиане, и нормальные христиане вместе пели, пели славу господу Пели и Бог? И провозглашали единство в теле шоа Мессии. И, и сопровождали единство в тяоту на Иисусе Христос. Единство евреев и неевреев. Единство тунна евреи и неевреи. Вот, вы знаете, я хочу в тему проповеди. Огромное спасибо, пастор Андрей. на пастор Андрей за проповедь. Что? Ну, одним из признаков духовного роста. Идите призна... духовный рост. Является сокрушенное. Покаянное сердце, Твое сердце, ходатайство перед Господом, о покаянии, ходатайство пред покаяние, о прощении за, за свой народ Прошка, за свой народ. И хочу напомнить, что 27 января, будет, января это будет пятница. На 27 как января, раз накануне Равшабата будет, петок, будет международный. Международный день памяти жертв Холокоста. ты Международный день в Во всем мире, в том числе в Болгарии, конечно. Целен свят и в Болгарии, Будет много разных мероприятий. Приуроченных к этому дню. то ссыльно день. Чтобы напомнить миру. Чтобы напомнить на то, свят о том, что 6 миллионов евреев зато ватчи шесть евреи это третья часть от всех существующих евреев третья в то часть вот сищките евреи были убиты только за то, что они евреи также, э, были убиты за что-то со евреи также были уничтожались не только евреи, но э, люди, которые нацистам казались неполноценными и все что собили убиваний хора не само евреи, но те, которые казались неполноценными за нацистские психические больные, психичную инвалиды, гомосексуалы, ромы и так далее, Роми. И очень важно нам всем тоже поучаствовать в этом в этом дне. И много важно участвуем в Мы приглашаем всех христиан. И каним все христиане. 20, 26 января будет в 6 часов будет марш жизни в армии. 27 будет эра в шаббат, на будет шаббат, который тоже посвящен этому дню. 28 будет шаббат, посвященный этому дню. Будет воскресенье, в в субботу и воскресенье будет... будет международная молитва против антисемитизма и нацизма интернациональным улитва которая можно подключиться онлайн Ч, э, можете подключить онлайн почему я э, почему приглашаю христиан что, они христиане на эти мероприятия на мероприятия. Ну, хочу напомнить что э, евреев убивали не только неверующие но в основном Христиане. Да, напомню, люди, которые считали себя христианами, Но вот ну, так обманули их, что евреи виноваты в том, что. наш Господь Иисус Христос. Погиб на кресте. умря на, на кресте. <свят> Да, дата, конечно, такая. Вот Холокост восемь букв, да, букв. Холокост восемь букв. А сколько? Сколько боли? Сколько болка? В общем приходите в церковь. Ладно, церковь мы здесь будем вместе молиться за исцеление за, одно, что мы молим за, исцеление, за исцеление духа за исцеление, на за исцеление наше, нашего, нашего народа за исце на наши наших народ. народов украинского болгарского на нашем народе болгарский украинский за покаяние за покаяние ту. болгарский народ Несмотря на то, что были спасены 50 тысяч евреев... Вы практически себе спасены 80 тысяч евреев. Болгарские Ну, скажем так, болгарские наши э, братья, наши, наши предки участвовали в Холокосте в отношении неболгарских евреев, других балканских евреев. В отношении только не Перемещались по Болгарии. Извините. И направлялись в концентрационный лагеря. И собились с праздником в специальном лагере. Очень важно напоминать, участвовать в таких мероприятиях. Очень важно напоминать всему миру. Когда участвуем в Такие мероприятия важны, да напомним на хората, Чтобы не возникали и останавливались войны. Чтобы люди задумывались. Да се замислят, что нельзя просто так убивать других людей. Всем спасибо. Благодаря.